предлагая безбагажные тарифы, по идее, включается в прямую конкуренцию с меньшими по размеру, но тем не менее, важными игроками рынка, S7, u уральскими авиалиниями, которые давно, как только был принят закон о том, что это возможно, тут же эти тарифы ввели. Здесь, мне кажется, очень важна будет Опять же, схема, то есть пойдет ли Аэрофлот по такому пути, что просто действительно максимально уменьшит тариф экономического класса, убрав э, перевозку багажа, который можно будет купить за деньги. Или же оставит минимальный тариф, тот который вот сегодня называется невозвратный, и уберет из него багаж, который нужно будет покупать за деньги. Вот это вот фундаментальный вопрос на самом деле. Ну и здесь вопрос еще в том, насколько Аэрофлот, да и другие авиакомпании, в принципе, представляют себе профиль своего пассажира, потому что, в принципе, ведь ну, практика показывает, что не удается как-то удержаться в рыночных нишах. То есть, если есть какие-то возможности, то большинство наших компаний, они, соответственно, у них есть и бизнес-класс, и у них есть вот безбагажные тарифы. То есть, они выдают uh -huh. всю линейку, не говоря о том, что мы вот находимся, допустим, там, в верхнем сегменте или там, в нижнем сегменте. Ну, Нет, но исключением... Аэрофлот всегда говорил о том, что он да. находится в премиальном сегменте, да. и поэтому у него теперь... цены немножко выше. Да, но теперь получается, что вот параллельно с этим заявлением, что Аэрофлот находится в премиальном сегменте, мы видим, да, что он предлагает весь расширяет спектр, весь да. спектр. Вот. Да. И вопрос в том, что если они хотят себе добавить вот тех пассажиров, которых вот у них бы не было, да, то, то, то, то, за счет предложения вот этих вот тарифов, но то да, есть, да, вот, то да, есть да. они расширяют, да, но при этом, допустим, у них основная масса продукта будет сосредоточена в их традиционной нише. Либо они пытаются вот как-то сильнее туда сдвинуться. Тут вопрос соотношения действительно, сколько у них будет представление тех или других тарифов, но это зависит от, во-первых, изучения профилей своих пассажиров. Ну и, видимо, они как-то еще и опытным путем будут это определять.